Здравствуйте, любители природы и активного отдыха! С вами Дмитрий Лаптев. Наступил август и клев рыбы усилился. Сегодня я вышел испытать удачу на старицу. Старое русло реки Туры возле села Усининова. Посмотрим, что из этого выйдет. Как всегда, использую во время рыбалки и удочку, и спиннинг. Первый неплохой трофей берет на удочку. Вот, друзья, открыл рыбалку вот таким карасиком. Как только дождик немножко закапал и он взял, смотрите какой красавец. Затем активизировался окунёк. Окунёк. Еще один. И наконец, на спиннинг взяла щечка. На спиннинг пошла щучка. Вот такая. Друзья, сегодня я рыбачил на Старице. Недалеко от реки Туры. Погода пасмурная дело идет дождик. И я попробовал порыбачить и на удочку и на спиннинг. На червя поймал большого карася и несколько хороших таких окуньков. а на спиннинг поймал небольшую щечку. В принципе, думаю, возвращаться домой. Порыбачил часа три-три с половиной. И сегодня вот мой улов вот такой. Живой еще. Я доволен. Рыбалка это замечательное времяпровождение, которое дает тебе душевное спокойствие, равновесие. На этом все. Желаю вам активного клева. Всем пока. Всего хорошего.